Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о том, как же нам включить субтитры, а особенно англоязычные субтитры, на каждый из вам необходимый видеоролик. Добро пожаловать на канал Эксперт. с вами Владимир делать это на каждое видео я продемонстрирую на одном вам покажу как это сделать правильно чтобы вы понимали это будет касаться не только английского языка а и возможно других которые именно вас будут интересовать давайте мы с вами посмотрим на видеоролики которые я не ставил в субтитры только русского языка который идет по умолчанию вот сами можете видеть все работает Посмотрим на нас значение всех языков, которые есть. У нас есть только русские субтитры все, больше ничего нет. Давайте же мы с вами перейдем в видеоролик, э, в настройки и посмотрим, как это сделать. То есть нажимаем именно на наш нужный видеоролик, в сведения, переходим, нажмем субтитры. Вот в левом боковом меню субтитры, выбираем и переходим вот в пункт. Копировать и изменить. Здесь выбираем «Редактировать в виде текста». Все, публикуем это все дело. Здесь у нас все уже будет расписано, как нам нужно. Если нужно, будет что-то подкорректируйте. Все, язык добавлен. Все, теперь нам нужно добавить иностранный язык, который вас интересует. В моем случае это будет английский язык. Добавляем. Вот в этом боковом меню, именно где субтитры, нажимаем «Добавить». Нажимаем «Перевести». Вот, здесь у нас уже проходит сгенерировано точно так же, как было на русском языке, теперь на английском. Публикуем. Осталось нам добавить только описание. Копируем с левого окна, открываем переводчик. Здесь вставляем, копируем наш английский язык, вставляем с этой строки, точно так же описание добавляем. Копируем, добавляем. И все, в принципе, с этого момента можно все это дело публиковать. Оно уже в силе, стоит на английском языке, что мы сейчас с вами будем смотреть. Обновим страницу, чтобы настройки вступили в силу. И мы с вами можем видеть то, что видеоролик уже пошел на английском языке. Сейчас мы его поставим, пока на русском. Вот, включаем английский, все. Вот и все, ничего сложного нет, все, буквально в пару кликов и у вас все получится. Если будет что-то непонятно, я добавлю все в описании под видео, чтобы вам было более-менее доступно. Ну вот и все, друзья, ничего сложного не было. Как сами видели, это делается буквально в пару кликов, вы сможете сделать так, так как вы, в принципе, это все задумали. Если вам понравилось видео, оценивайте пальцем вверх, подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся!